Мужики, всем привет: 35 тысяч на My нет и вот помните, да, я сquидер кейс все бесконечно открывал. Здесь из этого же разряда не намного дороже появился новый самурай кейс. Причем в котором есть и великий демон за 49, и эмочка, которая капец как взлетела в цене, и перчик за 95к за 54. Ну, вы, в принципе, все это видите. Хочется попробовать посмотреть, что отсюда действительно можно выбить. Но перед этим, блин, в каждом ролике я пытаюсь заработать то интеграцию, крепки показываю. Но на самом деле, если. Если вы будете открывать, ни ссылок ничего не будет, ни промиков в прикрепе, этого не будет. Но если вы будете открывать, я вам буду безумно благодарен, если вы используете мои промики. Они есть и на 40%, и на 35%, их тут прям дофига. Человек 3 семерки, Стасик, Человек 3 тройки, Человек 3 семерки, GRR. Короче, все это есть, я с этого реально зарабатываю. За все время 59 тысяч я получил. С тем учетом, что промики относительно недавно начал показывать. Я это все сразу себе на кивас перевожу. Короче, не буду долго разглагольствовать, я с этого получил получаю вот где 8, где 5%, где 7. Промиков много, спасибо, если используете. Ну, это мой прямой уже заработок. Мы потом эти миллионы на КБ сливаем? Ладно, поехали. Самурай кейс сразу с десятка полетели. Предыдущий ролик был сливной, надеюсь, здесь будет окуп. А, в принципе, хотелось бы когда-то залететь на апгрейды MyCaseGo, потому как, ну, здесь очень много дорогущих скинов лежат в апгрейдах, и интересно было бы. Кстати, первые 10 кейсов нас вообще просто в минусяру загнали. 30 пять тысяч. Деньги не маленькие, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы хоть что-то выпало. Плюсом ко всему, ну, видели, да, последний ролик. Последний. А предыдущий ролик по MyCS Go. Он минуса 0, плюс КБ. Предыдущий ролик, я думаю, все из вас видели. Там минус полтинник был. Поэтому хочется, чтобы хоть сегодня что-то все-таки дорогостоящее появилось у нас на экранах. Хочется это увидеть. 17 тысяч выпало, но объективно немного. А с тем учетом, что изначально было 35 тысяч 35 кусков рук Блин, наших, но но но но пока что ничего прям кому-то нож, кстати, выпал жесткого нет. Эмочка фантомный блин, да эмочки бы докатилась это 130. Но что-то по кейсу пока такое вот. Раньше помню да Squidward кейс крутил, но если он выдавал, то он прямо офигеть как бустил. Сегодня что-то какая-то, но ну, откровенно дичь происходит, ибо большинство средств да почти весь банк, который у нас изначально был, мы влили сюда. Ну и пока что безрезультатно, все-таки, ну, я расстраиваюсь. Я очень сильно расстраиваюсь, уже даже нервничать начну, если так дальше пойдет. Блин, были перчи багряного узор за 54 тысячи. Ну да, 8500. Э -э, слушай, мне не нравится, мы начинаем прям офигенно проседать по деньгам. У нас, конечно, есть 2-300 бонусов, но это мы оставим напоследок, потому как обычно бонусные кейсы, ну, конечно, перчатки багряного узора пролетели, дуалити, ягуар кровный. ну, ладно, по поводу бесплатных кейсов, они Обычно выдают, когда ты уже весь баланс сливаешь Потом 2400 бонусов есть, мы их оставим Надеюсь, что, если что Блин, ну я... О, сколько? У я... такая же Мка лежит, ну лежала в инвентаре Я ее продал, да, чтобы инвестировать в Counter-Strike скины Она стоила, что-то, по-моему, в районе 60 с лишним тысяч Это эмочка 8к Я просто... Опять же, у меня была эмка Прямо с завода здесь 8 тысяч Ну, блин. Почему так? Ну, типа... Я думал, эта М-ка во всех качествах стоит, ну, хотя бы от 1030. Ну, почему 8? Ну, типа, да, это у кубкейса, Кейса, ну слабо. Но, опять же, вот это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, графит. Ну, хоть что-то нормально. Ха, все, пойдет, поехали. Дальше по новым кейсам. Ой, вот графит сейчас засейвил. Я уже думал, что good game. Графит офигенно засейвил. Ладно, пойдет, хорошо, круто, здорово. Как оно будет дальше? Ну, что-то опять, опять под вопросом. 8 тысяч всего, у нас десятка. Блин, графит я открыл на радостях 10 кейсов. Думал, что вот оно поперло. Ну и что-то как-то... Че за фигня? Почему мне так не фартит в последнее время? Ой, неплохо. Кстати, статрековский, если то дорого. Но он... А, он 9к, пойдет. Бладспорт, что ли, в цене вырос? Раньше же он прям дешевый был. Ну, не прям, что дешевый. Все же это тайное, но дешевле, чем сейчас. Это точно поток. Дигл есть, императрица есть. Пойдет. Дорого, давай. 5000, 2000, 3 глаз вообще нифига не стоит. А, давай дальше. Сегодня исключительно хочу этот кейс покрутить. У нас, кстати, уже 2900 бонусов. Но если вдруг ничего не выпадет и деньги закончатся, попробую. Хорошо, перчатки есть, МК есть? Вопрос качества. или он, Она тут одна, что ли, только выпадает? Ну да, смотри, 8300, блин, немного расстраиваюсь. Ладно, 21 выпало, нормально, нормально, нормально, немного сейвимся. Немного, чуть-чуть сейвимся, оно и хорошо. Лишь бы дальше еще что, ну что это за говно, откровенно, хотя красный глянец потока но это неплохо, я сейчас посмотрел, это нормально, 23 тысячи, ну а мы потратили 26, мне казалось, что кейс дешевле стоит, 11 осталось, 5 кейсов крутятся, ну давай что-то подороже, подороже, поинтереснее пока только графит. Пока только графит был. Ну, Эмочка, это поток информации не так много. А, подожди. Я уже все скины, э, где есть сочетание черного и белого цвета, я их называю. Поток информации. Нормально. Эмка, поток информации. Но деньги еще есть, пока что не расстраиваемся. Хорошо. Вопрос цены. Сколько? 4 300. Ну, елта. Ну, пусть он будет дороже. Ну, 4 а, Просто мы, знаешь, с тобой как-то на одном месте топчемся. Ну, вот вроде выбрал новый кейс, да, относительно... Сквидварда плюс-минус, ценовая категория одна. Ну что-то, ну Сквидвард же выдавал, но ну, он же мог. Ну а здесь как-то мы, блин, на одной сумме у нас бустит, смотри, до 25 и потом такой, типа, забирает. Надо что-то хорошее, хотя бы, ну, кровавая паутина. чтобы потом можно было от этого плясать в апгрейды. Потому что, ну, пока что проверка... Раньше рубрики проверка нового кейса, там на том же форсе, я помню, да, ну, было время... Когда новых кейсов... Я каждый раз, знаешь, как где-то одну и ту же историю по миллион раз рассказываю, но реально было время, когда сайты с кейсами не так блистали новыми кейсами. Тавтология, ну ты понял. И там, я помню, выходит абсолютно любой кейс, новый, да, кастом от любого сайта. И это так заходило. Я такой делаю ролик, типа, ну, проверка нового кейса. И смотрели. Вот я хочу попробовать в этот раз... Да, уже в 2023 году загрузить видос с такой темой, типа, проверка нового кейса. Ой, кстати, сколько стоит? 11 тысяч, пойдет, вообще пойдет. Вот сейчас хорошо, 24. И вот мне интересно, сколько на этом будет просмотров и понравится ли вам. А, и сто... вот напишите самое главное, стоит ли посвящать, как-то громко сказано, кстати, на два ножа пролетело, стоит ли посвящать новым кейсам отдельные видосы. Потому как, на, на мой взгляд, ну это реально крутая тема, Типа, ну наполнение же кейсов Реально влияет на то, как тебя будет дропать Поэтому история интересная, пиши вообще Стоит ли делать именно... Ой, Азимов, хорошо Пойдет, пойдет, статрековский, нет? М а, да нормально, хорошо Ну и вот, стоит ли делать подобные ролики Именно по проверкам Новых кейсов, ну типа определенных, короче, ты понял Слушай, но ну, настроение пока пойдет, потому что оно Оно сейвит, ну типа кейс сейвит Два ножа пролетело, и я такой смотрю и такой, ну вот оно Ну, кстати, неплохо, кейс, как это привычно говорить Раздуплился, он реально начал выдавать ну, конечно, мы подслили, куда же без этого, да, и он начал чуть-чуть, но выдавать, но, но все, ой-ой-ой, перчи, 5-4 тысяч, сколько, 5-6-6, 7 к пойдет, 24, вообще нормально, вообще нормально, но мы, мы сейчас в плюсе на тысячу были, вау, бэкнули. Кстати, я только сейчас заметил, что тут типа олени из осколков ледяных, пантера пролетела, м но здесь, ну здесь, кстати, норм, здесь вообще норм, здесь 26 тысяч. 37, а мы бэкнули, мы бэкнули, мы бэкнули, мы бэкнули, мы бэкнули, это пойдет. Это можно будет, если сейчас что-то нормальное выпадет, пойти в апгрейды. А в принципе можно рискнуть и пойти на какие-нибудь алыны залететь. В будет, я думаю, нормальный, беги, прячься, все, мужики, до 50 как доходим, я хочу алын залететь, какую-нибудь историю на ножи там, дорогие. Вот что-нибудь такое хочется попробовать. Получится, но мне просто сейчас нужно немножечко добустить до 50 тысяч. О, 17. Слушай, но все-таки. Ну нет. Я хотел сказать, что после слива выдает. Но опять же, с балансом 35 тысяч рублей, он обязан, я думаю, выдавать. Не ануар, эмка. Поток информации. Давай я будем называть. Так. Ну слушай, что такое себе. Куфастиком попробуем. океанская гипнотически нормально, кстати. Здесь вообще нормально. 6 тысяч. Ой,но просто. Цель найди, на сколько стоит. 15 тысяч, нормально. 27 кусков. Слушай, давай все-таки попробуем. Тут есть э, новые кейсы, сейчас найду же их. Так, вот. Я вот что-то такое хочу попробовать. Давай один попробуем долбануть, дорогой. Ради интереса. А, дороже получается ножевой. Перчаточный. Ну, ножевой дофига стоит. Тут же не должно быть всяких навах, я надеюсь. Если будет навахи, то... А, тут просто все ножи. Ну, Но просто навахи, это был бы мем. Прикинь, реально Навах, сейчас выпадет. Давай попробуем. Мужики, с вас по лайку. Дорогие кейсы. Ну да, тут есть навахи, тут есть дома... Но это было вообще близко. 12 тысяч. Ладно. Так, что он стоит? Ну, попробуем. До 25 должен зайти 100%. Апгрейд до 25, прямо обязан залететь. Я хочу классический апгрейд. Но он должен сейчас зайти. Я не понимаю, что со мной, типа, ну. Давай пробуем, ну, ладно, кейс за бонуса. Но я, честно, расстраиваюсь, потому что очень много роликов уже подряд происходит вот такая вот, ну, на дичь. Кстати, неплохо, ну, надо было бы... Ну, честно сказать, настроение и КБ слил, и здесь слив. Ну, мужики, не знаю, вот, ну, честно, нет настроения. Ну, что это за говно? Хочется просто несколько дней не снимать вообще панкейс. Ну, потому что просто происходит вот такая дичь говно всякое дропается, я не знаю столько депов и просто, ну на, вообще сейчас ну, немногие да почти все сайты вот, так такую дичь мне выдают, ладно, все, всем пока я хочу больше